Ветром унесло грибуна Добирается до дома Ох, Тяжело домой идти Давай, давай Склады крылышки Домой, красавчик Давай, давай, давай давай, Ой, опять его уносит Ну Ух, молодец Этот братец Меченого уже Начинает из забоя выходить опять потащила его куда-то. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Молодец, молодец, красавчик. Красавчик, только не играй. Не играй, летай больше. О, красавчик на лохме. Ух, ух, ух, молодец. Еще. Ну, все, домой. Давай, хватит. Бурагозить. Ух, красиво, как идет. Копча. Ух. Ух, молодец. Давай, эти пошли вверх там. Бесица. Эти подходят. Мух. подходят подходит. О, молодцы. Ветер как ужасный. Драган. Молодцы. Везде пришла зима. Зима. Последние подходят. Опа. Красавец. Ну. Красавец. Гриболапые подходят. Сегодня, не... Ох, ух, ух, ух, ух. Сегодня вроде никого не взял, а кто его знает, по ветру не видать? Ух, как она, ай да а, а, а. какая, там еще один, все-таки его опять откисло. зачистила время ветра давай давай давай домой домой да, красавчик массия ворогозит уже ой, ой красавица ух еще одна ух, ух, ух, ух перед посадкой там что творит как сочиха начинается ветер не хороший О, ох, тихо, давай, давай, давай, давай, хорошо На гребли идет На гребли давай, давай, давай, давай, давай, давай, к дому, к дому, давай, к давай, дому, к дому. Вот такие вот голубей. больше надо. которые на игре. На игре. О, ветер кончился, как она быстро пошла домой. Давай, давай, родная, разворачивайся. О, все, ветер кончился. Ух, как как хорошо, как хорошо идет, за смотри, смотри, смотри. Ух, красавица, здесь тоже идет, ух, молодец, как стоит, новаяшка не пришел, это готовый суп для него, Ну, и среди молодежи тоже уже начинают выскакивать. О, Давай домой. Куда, куда ее тащит Домой надо. где-то сядет сейчас на этажках наверное да ветер вымотал всех но привыкайте О, молодой какой-то